Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу сделать куколку на каркасе. Нам потребуется самозатверливающая глина. Вот она у меня в контейнере. Я ее положила. Вода для смачивания рук. И инструменты. Вот такие у меня кисточки, шарики и лопаточка. Для изготовления торта. Фольга. Или вот я сделала такую болванку, шарик из папье-маши. Вата, клей ПВА. Ну, в принципе, и все. Значит, размер вот этой головки у нас будет 5 сантиметров. Можно сделать ее в форме яйца, можно круглую. Как вам будет удобно. Ну что, приступаем. Берем кусочек глины. У меня это обычная глина, Джови. Белая. И разминаем ее. Можно смочить немножко руки, чтобы легче было разминаться. Если сильно влажная глина, можно ее оставить немножко на столе, чтобы она влагу свою отдала. И вот все хорошо. Так, разминаем лепешечку. Такую. Не очень толстую. Примерно 1,5-2 мм. И я кладу вот так на ручку. Можно смочить немножко болванку. Я тут уже пыталась... Один раз записать. У меня не получилось записать. И пришлось снять с болванки все. И все по новой записать. Так, вот так я кладу ее на ладошку. И вот так оборачиваю на ладошке. И начинаем растягивать. Растягиваем глину так, чтобы обернуть нашу болваночку. Если где-то не получается, подсохла глина. Можно пальчики смочить. И это все. Растянуть. Разглаживаем. Так. Сглаживаем. Делаем форму головы. Делаем форму головы. Если... Если у вас на затылок не хватило, это не страшно, потому что потом будем еще докладывать. Вот, заглаживаем это все. Чтобы было гладенько ровненько если на руках глина налипает мы ее немного вытираем чтобы было удобно работать с ней подлаживаем теперь можно отложить нашу заготовку она чуть подсохнет чтобы не переплеяться к ней руками и будем работать дальше ну, продолжаем проводим две оси разделяем лицо ищем уровень глаз значит вот у меня тут я себе как ориентир это будет у нас середина проводим одну ось вот так и затем проводим посередине вторую ось делаем так приблизительно. нам нужно провести вот эту вторую ось не, не, не выше, не ниже, а вот именно посередине. Вот чтобы определить нам середину, потому что наши глазки все равно будут убегать вверх, чтобы определить середину, нам нужно просто повернуть заготовочку и провести для себя полосу. Вот мы видим у нас серединка. Тут и тут должно быть ровное расстояние. Так провели. Затем намечаем глаза. Глаза мы делаем вот тут на линии. Вот примерно вот так продавливаем, чтобы определить, что тут будут у нас глазки. Так далее, что мы сделаем далее мы себе разделим. Вот тут, допустим, у нас будет ротик. А вот тут будет носик. И вот мы себе разделяем. И сюда мы будем ставить нос. Вот в это место. Вот в это место. Под носиком делаем объем для губок. Катаем горошинку. Вот я сказала, что она у меня большая, поменьше немножко сделать. Так, значит, катаем горошинку и ставим ее под носик, под носик. Ставим ее под носик. И теперь мы нашу горошинку соединяем с носиком. Мы это все соединяем. Приглаживаем. Если она чуть уползает, ее можно поправить и приглаживаем к щечкам. И вот такой у нас щекастик получается. Сейчас я руки помою. Так и вот так мы сделали объемчик. Сделали объем, и у нас получается, что нос прикреплен, можно сказать, практически к губе. Мы это делаем для того, чтобы сделать потом перегородочку ему вот здесь. Так, выглаживаем вот такой пока у нас получился щекастик как видно вот так видно свет сделать чтобы вам показать так вот. Вот так. Видно? Вот. Дальше мы будем делать ему ноздри. Ноздри делаем. Берем инструмент и мы не продавливаем дырку в глубину. А мы слегка нажимаем, делаем раз. Как человеческие ноздри. Две небольшие запятые. Вот так. Тут можно поправить. Так. И теперь мы обозначим наши ноздри Крылья носа. Обозначаем крылья носа. Так. так. А. Еще, девочки, что хочу сказать. Сама такую ошибку делала. Вот, чтобы носик не казался, как у хрюшки. Не был таким как пятачок. Вот. вот эти крылья носа, их нужно довести. Ну, обозначить так, чтобы было видно вот у нас как крыло носа идет из если у человека посмотреть выходит вот отсюда из дырочки и уходит в крыло и идет вокруг вот она выходит из дырочки и вот проведите а потом если что загладить и уходит в крыло вот так а теперь дальше можно сделать кору носика или наоборот вытянуть нос и сделать его вот так вот еще что хочу сказать еще я хочу сказать что вот здесь у нас вот в этом месте вот в этом месте. Не должно быть таких вот резких переходов. Не должно... Сейчас... Так, опять капельку сделаем. Такую. Смочу ее. И положу ее вот так под глазик. Вот на щечку. так, девочки, вот увидела, что у меня вот здесь лобик он у меня получился как надо сюда лепешечку положить берем кусочек глины делаем из нее такое как сердечко что ли как это даже назвать, я не знаю ну капельку тоже капелька, вот такая лепешка вот так я ее застрю вот здесь вот вот так мы ее сформируем и вот сюда, сейчас чтобы он мне не крутился, вот сюда мы эту лепешечку водрузим. Смотрим головку и пристроим. Так. Вот. Пригладим. Чтобы у нас лобик лобиком был. Вот так. Посмотрим, какая у нас купляшка получится. Леплю с вами первый раз. Поэтому. Посмотрим, что получится. Вот. Вот уже на голову похоже. Тут все выглаживаем, выравниваем. Вот так. Вот так. Говорят, лепить полезно. Моторику развиваем. И тут все можно кисточкой загладить. Если лишняя вода, воду убираем и все. Разглаживаем. Видно, да? Вот так. Сюда. Сейчас мы загладим. Нет лишней грильной. Еще об тряпочку и об руку. что Так, сейчас у нас еще нужно глазки нам поставить. Сейчас будет. Сейчас мы будем глазки делать. Это все мы выглаживаем, соединяем воедино, чтобы у нас тут не было лишних переходов. Так. Глазки, глазки наши, глазки. Не потерять нам их, чтобы они у нас остались глазками. Можно продавить еще вот так, вот, углубить. Дальше. Дальше мы берем два маленьких шарика и делаем глазки. Вернее, вернее мы берем одну, делаем небольшую колбаску. Я закрываю контейнер, чтобы глина не сильно подсыхала. Разминаем глину и делаем колбаску. Делим эту колбаску напополам, чтобы у нас получились два одинаковых шарика. Так. Если очень большие у вас получаются глаза, но если маленькие получатся глазки, то ну, они такие будут смешные, большие. Смотрите, чтобы не очень большие были. Ну, чтобы подходили, а там, как уж, вам больше нравится. Опять же, смачиваем. Смачиваем. И ставим наши шарики углазные яблочки. Будут у нас... Так, мы его поставили. Так. Поставили. Вот такой смешной у нас получается. Сейчас. Так видно, да? Такой смешной человечек. Так. Далее что я делаю? Далее я опять беру <coughs> две одинаковые капельки делаю. Делаю опять колбаску. И не знаю, может быть вы сможете сразу сделать две одинаковые капельки. Но я делаю сначала колбаску. Разрезаю ее на пополам. И из этой колбаски уже делаю вот такие капельки. Вот так. Вот с одной стороны я эту капельку шип Тут тоже. Это положу. Феточку и накрою наш глазик вот так вот и надо вот так накрываем и прилаживаем и прилаживаем У нас будут такие у него бровушки. Вот такой глазик получается у нас. Вот. Тоже делаем все вторым. Делаем капельку. Вот так. Вот. С одной стороны. Капельку. Чтобы проще было ее потом пригладить. Разблюшим. И положим. Прямо на глазик вот так. Прямо, прямо можно вот так на глазик положить. Ну, там смотрите сами, как вам удобно, какой вы разрез глаз хотите сделать. И вот это все пригладим. Опять же. Вот. вот такие у нас получаются черты лица. Такие черты лица у нас получаются. Говорю мало. Не знаю, может кому-то не понравится, что я не болтаю много. Ну, я... Стараюсь вам все показать, как что сделать, Сосредоточилась на работе, иногда забываю говорить. Так, ну вот, смотрите, вот такая головушка у нас. Можно ее подровнять. Вот такая головушка у нас получается. Дальше, дальше я делю нижнюю губку, я ее делю пополам. Вот так, ровно пополам. Вот у нас получается вот такая губешка. И что хочу сказать. У нас улыбка уходит к ушам. Когда мы улыбаемся, у нас уголки губ тянутся к ушкам. Так вот, можно закрыли минусы. Вот здесь. Вот я для себя, допустим, ставлю отметку. Проводим, воображаем линию до уголка губ. Закрыли минусы. Это у нас будет как носогубный треугольник. И вот здесь... Уже. Вот сейчас смочим сначала. Здесь уже мы как, как бы приподнимаем чуть-чуть. Вот так. Создаем ему улыбочку. сначала И опять же в уголке приподнимаем. Вот. Сделали. Сделали. И теперь это все мы поднимаем вверх. Делаем улыбку. Вот так, вот. Видите, у нас получается открыли в нос идет. Вот. Вот так. Эту губку мы формируем, поднимаю ее вверх немножко. Вот так. Это мы формируем. Так. Так. Формируем мы человечку нашему. Видно, да? Так. Дальше, девочки. Мы берем инструмент. И инструментом вот здесь мы проводим такую черту. Вот если посмотреть, если мы на себя посмотрим в зеркало, мы увидим, что у нас тут идет как соединение с губежкой и потом поднимаем вот так вот, вот наша губка вот так вот. вот наша губежка губки расплылась так так это мы все Потому что я уже все равно тут Все Приняла Мы сейчас выровняем это все Так у -ху. У -ху. Вот такой смешной человечек У нас получается Видно, да? Так. Вот так Вот, вот так Дальше Дальше мы берем Опять же, мы берем кусочек глины. Девочки, сейчас руки немножко не все. Старин очень чистый. Паладенечку Дальше <как> мы берем кусочек глины, разминаем ее и делаем нижнюю кубежку нижнюю ловешку. Вот так. Вот в форме подковки я ее так выгляжу. Вот. подковки. Вот так. Вот. Смачиваем. Вот тут немного прям приплеснуть ее. И укладываем. Выравниваем. Так. Кому, как будет удобно. Вот. Можно пальчиком. Можно это все разгладить пальчиком. Чуть прижали. И пальчиком все загладили. Вот такой нас получается червячка и кисточкой. Так нажимаем, все соединяем так. Ее можно поправить. Вот так купюшку. сделали. ее даже можно, знаете чуть то прижать, вот так, чтобы она не, не была такая у нас отвесшая. Видно, да? Все, Всё поправляем, выравниваем. Выглаживаем. у нас остался подбородок катаем шарик ну, такой чтобы не очень большой но... девочки я по сантиметрам не мерю я смотрю так я не знаю может быть конечно нужно было бы было по сантиметрам это все вот. Скатываем шарик. Вот Сейчас посмотрим, будет большой уменьшим. Так, скатали шарик. Смачиваем вот здесь между щечками. Вот. Как раз это большой будет Уменьшим. Уменьшим. Я вот так погляну к в контейнер. Так. Не высыхает. Так и дальше ставим наш подбородок вот между он получается у нас между щечками вот нижний губой так и приглаживаем его. этот бугорочек наш распределяем его формируя подбородочек видно да я не выхожу с камеры. Девочки, я сегодня три раза пыталась записать мастер-класс. У меня что-то с фамерой. Раз... Никак она мне не хотела сегодня работать. Никак. Не знаю, у нас что-то вся техника в доме сегодня отказывается трудиться. Что? Формируем этот подбородочек. Можно сделать остренький, можно вот такой. крупненький немножко. Потом я беру кисточку. И кисточкой это все делаю все. Так, и мы это все нам нужно разгладить. Это, то можно будет потом, конечно, все зачистить, Но. чтобы все это С зачистками не мучиться. Можно разладить получше. Так. Ушки. Девочки, ушки. Ушки мы, наверное, будем делать на следующем занятии. Я так, я так планирую, чтобы у нас головка подсохла. Уже как следует, чтобы мы ее не ранили. Ну вот, такой головастик у нас получается. Вот такое у нас получается лицо. Тут можно, знаете, можно взять кисточку, кисточкой вот поправить все это улыбочку, губы выводить. Вот так. все вот. вот, девочки, я еще, знаете, забыла вам сказать вот глазки, чтобы они я не стала делать потому что у нас и так щекастик <сёк> не стала делать нижнего века вот но чтобы вот их можно вот так хорошенько пригладить и оно будет все хорошо смотреться вот Ну вот, дорогие мои, первый этап закончен. Высохнет. Будем уже тогда проделать работу над ошибками. Сделаем ушки. Сделаем недостающие. Посмотрим, высохнет хорошо. Будем делать вот... Может быть, сюда доложим. Ну, посмотрим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вот, такой у нас человечек получается. Спасибо. Жду вас на следующем уроке. Так, девочки, еще хочу что сказать. На следующий урок мы с вами на следующем уроке сделаем э, сделаем мушки, ножки, э, ручки и сделаем каркас. Вот. Э, давайте я вам тогда напишу в сообществе, когда у нас будет второй урок. А сейчас всего доброго. До свидания. Жду ваших комментариев. Пальчик вверх. Пока-пока.